Спасибо вам большое, что приехали из разных городов, стран и регионов. Я надеюсь, вы немножко удивились, потому что мы стараемся радовать вас не только качественным образованием и программой, но и тем, как мы относимся к каждому нашему выпускнику и как мы относимся к каждому нашему студенту. Надеюсь, вы это чувствуете.